27 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла публичная лекция профессора из Имперского колледжа Лондона Адрианы Полужни. Лекция стала завершением программы научных слушаний об исследованиях в области возникновения трещин коллекторов. Сейчас нефть добывается из трещин, то есть если у нас пласт низкопроницаемый и в нем нет так сказать, пустот, то нефти неоткуда так сказать, добываться. Поэтому создание трещин является одной из важных задач при разработке месторождений. И одна из известных технологий гидроразрыв пласта как раз базируется на образовании этих трещин. Помимо исследований о возникновении трещин, Адриана рассказала о работе различных геомеханических моделей в процессе моделирования, а также о том, какие усилия прикладывают специалисты нефтегазового сектора, чтобы уменьшить образование трещин в конструкции, которые все же появляются, несмотря на усилия специалистов. По ее словам, такая проблема очень актуальна в научном сообществе. So, uh, my name is Adriana Palusny, and I am a senior lecturer at Imperial College London. I arrived a couple of days ago to Kazan. It has been a very beautiful stay, everybody has been very kind to me and the food is excellent. I am very impressed with all the installations here at the university and with the dedication of the students. Курс обмена лекций между Казанским федеральным университетом и Имперским колледжем Лондона был реализован благодаря поддержке ПАО «НК Роснефть» и Казанского. PB Exploration Operating Company Limited. Now, с 2019 года у нас реализуется совместная программа двойных дипломов с Имперским колледжем Лондона. Эта программа у нас запустилась благодаря нашим партнерам компании Роснефть и BP. Так получилось то, что даже в то время, когда наши студенты обучаются в Казани, сюда к нам приезжают ведущие специалисты «Империала». Казанский федеральный университет уже давно работает с компанией PB. Вначале это были отдельные встречи, затем гранты на проведение исследований от компании. А год назад, благодаря трудам и усилиям сотрудников Института геологии и нефтегазовых технологий, Казанский федеральный университет стал базовым университетом компании Роснефть. Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.